Привет, интернет! Сегодня я расскажу вам о 90-километровой поездке, и она не ограничится лишь пунктом назначения. Сегодня эдакий Trip for Fun – покатушка для хорошего настроения. Думаю, со мной многие согласятся, что езда без высокой скорости и с возможностью где-либо остановиться – это роскошь в наше трудовое рабочее время. В общем, хорошенько заправляемся и едем не торопясь. Идея прокатиться именно таким маршрутом возникла у меня очень давно. В уже далеком 2014 году, когда я начинал посещать футбольные матчи в Камешково, я приметил по дороге населенные пункты Второго и Волковойна. Из этих мест были родом мои однокурсницы по колледжу, и мне захотелось на эти места посмотреть, вот только никак не получалось. Свернув с Камешковского автобана по указателю на Потакина, сразу же приметил красивые поля засеянной пшеницей. И ведь сейчас уже близится время уборки зерновых. Погода прекрасная и первый комбайн не заставил себя долго ждать. Сегодня я отправляюсь из областного центра в Камешково через Потакина и Волковоина. Далее, минуя Камешково, сверну на шую по Ковровской дороге и конечным пунктом будет село Большие Всегодичи. Во Всегодичах я был один раз, но видел множество красивых фотографий у блогеров в Instagram. Вот и покажу вам пару красивых мест. Место моей первой остановки – село Потакино. Конечно, если погуглить, можно сразу увидеть главную достопримечательность – усадьбу Безобразовых, но сегодня не совсем о ней. Камешковские мужички на стадионе частенько упоминали это село как хорошее место для отдыха, будь то рыбалка или поход в лес, например. Здесь действительно красиво. И лес, и река Клязьма, и невероятная панорама. В начале 19 века тут подпоручик гвардии Сергей Безобразов и заложил свой усадебный дом, а в 1824 году была построена Свято-Троицкая церковь. С начала 30-х годов 20 века приход был закрыт, а богослужения запрещены распоряжением советских властей, вследствие чего все церковные имущества разграбили а в усадьбе разместился санаторий для больных туберкулезом. Позже даже построено здание областной туберкулезной больницы. Сейчас церковь строится живоначальной, действующей и понемногу восстанавливается. Продолжив путь в соседнее село, но не на дискотеку, я снова остановился и был немало удивлен. В селе Мостцы прямо на дороге, стоит стенд с историей этого населенного пункта. Я такого нигде не видел, если честно. Провел возле него минут десять, рассматривая фотографии и изучая материал. Немного заглянул и в разрушенную церковь, видение во храм Пресвятой Богородицы. Но тревожить не стал. Было слышно, что там кто-то есть и присматривает за порядком. Итак, еще раз. Стенд с историей в центре села. Не испачканный, не исписанный. Очень круто. Ну, а сообщает этот стенд о том, что в 1907 году Михаил Николаевич Бережков опубликовал статью к истории рода Владимирских дворян Безобразовых, в которой описал чугунную надгробную плиту, на которой написано, что под ней погребен Сергей Алексеевич Безобразов, умерший 13 декабря 1826 года. Эту плиту Бережков обнаружил в ограде церкви села Мостец против левого клироса церкви близ алтаря. Именно там нашел место своего последнего упокоения организатор Ковровского ополчения Великого года России. Речь конечно о войне 1812 года, а сам Бережков кстати уроженец села Мостцы. Едем далее, поворачиваем на Шую, а чуть позже на Всегодичи. Большие и малые всегодичи находятся уже в Ковровском районе Владимирской области. Здесь я уже один раз был, и надо заметить, место здесь живописное. Повторюсь, если вы поищите фотографии в инстаграм, то найдете немало впечатляющих. Здесь сохранился прекрасный архитектурный ансамбль церкви Успения Пресвятой Богородицы, построенный в 18-19 веках. А история Успенского храма началась еще в XVI веке. В те далекие времена церковь была деревянная, строительство каменного храма, который сохранился и действует до наших дней, велось с 1767 по 1792 года, то есть 25 лет. Церковь Успения Пресвятой Богородицы – пятиглавый храм. Его купола завершаются коваными крестами. Фасад украшен пилястрами и поясом кокошников под кровлей. Окна обрамлены рельефами. Рядом с церковью мы видим необычную по форме колокольню. Она имеет конусообразный купол с небольшой главкой, а ее цоколь окружен контрфорсом. Это шатровый стиль, и он довольно редко встречается во Владимирской области. Держу пари, что вы вряд ли сходу назовете еще один такой шатровый храм или колокольню во Владимирской земле. Похоже на ракету, не правда ли? До начала 1990-х годов Всегодическая Успенская церковь оставалась единственным действующим храмом в Ковровском районе. За это время здесь служило около 20 священников. Сегодичи расположились на реке Уводь, да, это та же самая река, на которой стоит и город Иваново. Длина реки составляет 185 километров, а ее ширина не превышает 10 метров. Берега в основном лесистые и схолмленные. В двух километрах от Коврова Уводь и Клязьма соединяются протокой, основное русло Уводи впадает в Клязьму десятью километрами ниже. Среди многих селян, заслуживающих упоминания, можно вспомнить отставного унтер-офицера Нестора Филиппова, который весной 1870 года спас двух малолетних детей, тонувших в реке Уводь, и получил персональную благодарность Владимирского губернатора. Известны и весьма необычные персонажи, например, заплечной мастер Гнищев, живший в этом селе в 1710-е годы. Это был штатный палач при волосном правлении для проведения экзекуций над крестьянами, по большей части при выбивании с них всевозможных податей. А в 1780-е годы в Больших Всегодичах проживал отставной стременной конюх Лев Федорович Вишняков. Это человек, прежде заведовавший государевым конным двором, расположенным в селе, где подбирали и выращивали лошадей для царских конюшен. Большие Всегодичи всегда считались селом крупным, Центром не только для находящихся вблизи деревень, но и соседних сел. В 1778 году, после образования Ковровского уезда, население этого села значительно превышало число жителей в новом уездном городе Коврове. Однако именно в Ковров стали постепенно переселяться больше всегодические крестьяне. В результате в середине 19 века население села стало сокращаться. В XV веке большие всегодичи являлись сосредоточением лесной торговли уезда, но к концу столетия данный промысел пришел в полный упадок, так как леса почти во всей всегодической округе оказались вырубленными, а в реке Уводь пропало былое обилие рыбы. Другим старинным промыслом крестьян всей власти было занятие портняжничеством. Именно своим стеголицким портным Большие Всегодичи были обязаны своим вторым названием Большие Стеголицы, которое употреблялось во второй половине XIX и начале XX веков, в том числе и на географических и административных картах. Во время Великой Отечественной войны у Всегодичей был построен военный аэродром, а 39 жителей не вернулись с фронтов. Вот такая покатушка, благодаря которой пришлось покопаться в интернете и поинтересоваться историей. Не всегда хочется зацикливаться на одном объекте, да и обстоятельства разные бывают. Наверное, такой материал больше в копилку своих личных воспоминаний, но я все же решил поделиться ими с вами. Если формат покатушки будет востребован, то обращу внимание и на него. А на сегодня все. Путешествуйте! Даже если в рамках своего региона привычные места могут хранить множество интересных историй.